Блядь, де... что делать? Я не могу контролировать. Да. Да. Да. Да. Да. Найс баланс! Да. Что я сделаю? да что я могу сделать? а что по реализму? а что по реализму, блять, почему он не умирает? как как по реализму? да что по реализму, блять, иди нахуй! ну а что, и доджит? Ну я не могу, блядь! Пидрила! Возьми нож! Как взять нож? Как взять оружие? Не понимаю! Да как? А что по реализму? Где реализм? за хуйня, что делать, блять? Я что видва, что я умираю? Чел не умирает, блять. Что по реализму, пиздец. Так все охуенно начиналось, теперь портится игра из-за того, что разрабы дауна Типа, ну что это такое? Что это, это же не Так, ладно. Почему, блять, зачем мне это оружие, если оно не работает даже? Ну я не могу попасть. Что я могу сделать? Я что виноват? Пиздец, блядь, шестнадцать патронов в итоге потратил. Блять. Это как это играть, так если, ну... Как так играть?